Nissan NV200 – рабочий автомобиль, но также многие его покупают и в семью. У нас на канале недавно вышел ролик про Mazda Bongo и Nissan Ванет. Сегодня будет небольшое сравнение. Итак, данный автомобиль выпускается с 2009 года и по настоящее время. Объем двигателей на этих автомобилях 1,6 литра, мощностью 109 лошадиных сил. Марка двигателя HR16D. Трансмиссия устанавливается либо 4-ступенчатый автомат, либо 5-ступенчатая механика. Тип привода передний. Да, есть версии 4 ВД, но выпускаются они, если не изменяет память, с 2018 года. Клиренс у автомобилей 150-160 мм. Его можно увеличить, поставить резину повыше, ну или допустим приобрести проставки. Однако машина потеряет устойчивость на высокой скорости. Кстати, ребят, также клирес можно и уменьшить, просто поставить тюненные стойки. Объем топливного бака на этих автомобилях 55 литров. То есть на один бак при расходе топлива 8 литров машина проедет в районе 600 километров. Согласитесь, это довольно неплохо. Ну и сколько же, сколько же мест в данных автомобилях? Как правило, это 5. Но есть также пассажирские варианты, где 6 и соответственно 7 мест. Что касается двигателя, есть достоинства есть, конечно, недостатки. Достоинство ⁇ это простая и уже изученная конструкция, доступный сервис. И немаловажно, ребят, друзья, нормально переваривает наш бензин. 92-95-й бензин. Минусы. Встречается жор масла. Но это вы должны уже купить, наверное, отжатый автомобиль. Может с трудом заводиться в морозы, но, если честно, такого мы не встречали, если у вас, конечно, не конченый аккумулятор. Газораспределительный механизм. Здесь устанавливается цепь. Цепь меняется раз в 200-250 тысяч, как заявляет завод-изготовитель. При обрыве цепи либо перескоке гнет клапана. Ну теперь, друзья, давайте уже непосредственно рассмотрим на примере, скажем так, своими словами, а, рассмотрим. Есть взяли ключи от данного автомобиля, это Nissan NV 2015 года выпуска, передний привод, стоимостью 800 тысяч рублей. То есть согласитесь, все-таки, если сравнивать а, с Бонго, с Ванетом, то NV он выглядит покруче. Ну серьезно, его можно взять даже как вот, знаете, как, как в семью внешний вид бампера в цвет кузова туманок на автомобиле нет все очень просто колпаки резина тоя, резина хорошая посмотрите в каком состоянии автомобиль при выборе автомобиля вот при выборе таких автомобилей уделяйте внимание большое внимание именно ржавчины потому что бывает приходят автомобили прям ржавенькие сзади подвеска простая просто тупо идет балка идет трессора все Смотрите состояние кузова. Баг, вон видим, находится с правой стороны у нас. Расход, кстати, меня радует на данном автомобиле. А никаких камер заднего. Нет, безусловно, конечно, можно установить камеру заднего вида на данный автомобиль. Но бонусом, плюсом будет вот это вот зеркальце. Сзади идет обогрев заднего стекла, спойлер, омыватель решетка. Ой, решетка, дворник ну и здесь вот такая вот пластмассовая накладочка стопори расположены по низу двери боковые а, как видите они идут здесь сдвижные вот а, знаете что я хотел показать вот пример есть вот данный автомобиль стоит у него есть форточка в нашем примере форточки нет ну и как было сказано уже есть пассажирские но пассажирских их можно сказать здесь нет сверху стоит антенна обычные черненькие зеркала ну что начнем с багажного отделения друзья вот многие просят брать рулетку мерить ну честно это ой как неудобно вот серьезно багажное отделение шумки можно сказать, никакой нет. Ковровое покрытие, оно чистенькое, аккуратненькое, но, скорее всего, оно уже менее здесь. Шумоизоляция, ну вот она, совсем немного. Смотрите, вот у меня рост метра восемьдесят два, Я вот встал, ну да, я туда там шагнуть не смогу. Я думаю, примерно можно будет, да? Прикинуть, какое здесь вот расстояние идет. Багажник, не то что багажник, и багажник, и салон сиденья. Кстати, у нас это складывается. Я вам сейчас покажу, как оно складывается. Просто действительно огромное багажное отделение. Вот, то есть тут, я не знаю, и холодильник, и телевизор, и чего сюда только не влезть. Тут, наверное, не наверное, тут даже спать можно. Здесь очень чисто. Ну. Я не знаю, как вам показать, да, размеры. Поверьте, они большие. Кому действительно интересно, можно открыть тактико-технические данные, и в принципе там все подробненько расписано. А далее, значит, что касается самого багажного отсека, то же самое, что в бонгах, в Анетах. автомобили, они используются для перевозки каких-то грузов, поэтому, ну, местами, видите, оно вот приходит в Чтобы оно пришло прям в идеале, я, если честно, такого не видел. Если оно в идеале, значит его подкрашивали. Но, опять же, это багажное отделение, шпакли тут не будет, просто подкрасится, зато будет, зато будет действительно приятный внешний вид. Не внешний вид, а внутренний вид. И вот здесь, да, вот ну, не сразу заметно, есть у нас подсветка. Если честно, она в глаза не особо бросается так что тут еще показать ну вот можно багажник изнутри закрыть давайте перейдем в салон второй ряд сидений никаких тут электродверей нет и в принципе быть не может здесь у нас пластиковая подножка поручень вот такой вот есть но ну, это наверное минус то что водительское сиденье оно до конца не откинется задняя сидушка ну ладно сейчас с другой стороны, с левой стороны фиксатор уберу. Сели, закрыли. Нормально. Три человека. Да, лавочка, лавочка. Неудобно. Нету подголовника. Нет ремешков безопасности. Это, конечно же, минус. Но это все можно установить. Из удобства. Ну, вот это вот, не знаю, зачем это вот это вот у нас скорее всего идет все-таки для передних пассажиров хотя в принципе задние пассажиры тоже могут туда дотянуться и что-то туда положить есть у нас подсветка все смотрите дверные карты какая-то ну небольшая шумоизоляция есть все больше ничего нет удобств для задних пассажиров здесь нет никаких подстаканников не ни, как видите даже стеклоподъемников что с левой что с правой стороны и ничего этого к сожалению нет но это такой по большей части это наверное все таки коммерческий транспорт не для семьи он сколько у нас такие автомобили брали а, брали все просто для да для работы берут такие автомобили Дверь открывается не на 90 градусов. Дверь тоже пластик. Сплошной пластик. Здесь колонка. Здесь тоже, кстати, вот подножечка такая. Это очень удобно. Есть модификации, где а, кресло двигается. Здесь оно у нас, к сожалению, не двигается. Регулируется у нас только спинка. И она превращается у нас в столик. Вот таким вот образом. Поднимаем. Естественно, можем выбрать себе угол наклона. К этой части мы, наверное, вернемся. Автомобиль идет с глонасом. Вот здесь у нас идет крючок. Есть такие вот японцы. Так, это у нас что такое? Ладно, сейчас разберусь. Можно сюда смонтировать, знаете, как на пасеках делают бардачок. Он не полноценный такой будет, но, тем не менее, все равно, чтобы оттуда ничего не падало. По месту. Давайте так с посадки. Автомобиль. Вот я пришел, ну как бы, блин, ручки нету. Мне было бы удобно, если бы здесь была ручка. Взял, сел. А вот так раз, два, три, вот четыре движения я сделал чтобы мне усеться в автомобиль по месту, смотрите коленочки видно, да? немного упираются не есть хорошо как-нибудь вот если бы можно, допустим, было сидушку отодвинуть назад у меня бы нога куда-нибудь, коленка сюда ушла но опять же, это ребят, это тоже это все на любителя я сейчас сужу по себе может быть кому-нибудь так будет и удобно ездить Далее, значит, стеклоподъемник электрический. Кстати, зеркала мне нравятся. Они такие высокие, то есть видно от колеса до крыши автомобиля. Стеклоподъемник. Ремень безопасности. Ну вот, вкладка туда. Что-то можно туда засунуть. Вот здесь. Ну, что вот здесь? Вот здесь только телефону можем положить. Все. Не, ну как все кентик там книжку записную что-то можно туда тоже положить сейчас поудобнее сделать допустим вот перчатки вот так положили да и все они здесь есть есть у нас подстаканник вентилятор дуйки вот такого вот плана они у нас крутятся а мне не особо нравится здесь стойка стойки передние да? Но это, наверное, все-таки будем судить сейчас со стороны водителя. Хотя я могу посудить со стороны пассажира по правой стороне. Мелковатые окошки, прям действительно мелковаты. То есть, ну вот как-то где-то что-то по обзорочку может быть будет загораживать. Но опять же, ребят, это все у нас идет на любителя. А, Дополнительная вторая дуйка. Посередине тоже вот такая ниша да есть. Что-то можно туда положить. Да, 15-й год, Nissan NV, 200-800 тысяч рублей. Шторочка такая от света. Ну, здесь все по стандарту. Вот так вот она делается. Автомобиль такой бюджетный, бюджет-класс, эконом-класс. Поэтому здесь даже нет никакого зеркала, чтобы на себя любимого посмотреть. Хотя, в принципе... Ладно, нам это не нужно. Что вам здесь еще показали? Вот эти два подстаканника все-таки, да без разницы, для кого они. Ход для передних пассажиров, ход для задних пассажиров. Пойдем, перейдем, наверное, на водительское место. Посмотрим, что, что у нас там. Смотрите, вот есть НВ, а есть Mitsubishi Delica. Но, вот, к сожалению, не помню я название, что это за Delica такая. Должно быть указано нет не указано Но факт в том то что аналог до паса там дайхатсу бун Раш, rush дайхатсу бегу nissan nv nv Delica. как видите с ключа здесь у нас та же самая подножка водительское сиденье в отличие от пассажира здесь у нас двигается что-то вот как-то с трудом все открывается знаете как, как в новом автомобиле все поехало но здесь уже по-другому да то есть вот допустим я сел здесь мне сидеть намного удобнее чем со стороны пассажира вот если я буду сидеть вот она ну, допустим вот так мне, мне комфортно, коленка не упирается если она даже будет упираться левая рога левая нога при движении у нас не работает то есть вот так откинули вот уже совсем другое дело так значит регулировка руля у нас здесь есть только по высоте по вылету руль не регулируется это конечно минус данному автомобилю с правой стороны стеклоподъемник водителя стеклоподъемник пассажира тот же самый подстаканник корректор фар Итак, троечка на корректоре фар фары светят прямо под нас ставим нолик фары светят как бы дальше ну вот смотрите вот сижу я в принципе сижу сижу вот так но ну, не вижу я вот за вот эту стойку. Придется мне вот как-то вот вот так выглядывать. Для меня это, конечно, идет минус. Руль самый простой, вообще обычный, пластиковый. Спидометр 180. Электронная э, стрелочка бензобака, электронный тахометр, пробег 123 тысячи. Ну, информативные... Значки, скажем так, для водителя. Температура э, двигателя указывается здесь лампочкой. Без ключевого доступа на автомобиле я не видел. Вот, просто идут вот такого плана обычные ключи. Здесь у нас что? Ну, там у нас, скорее всего, э, прячется предохранители. По месту, именно, вот, допустим, по ширине. Места много. Вот, минус нет подлокотника но ну, <смех> это для меня минус вот кто наблюдает за нашим видео уже знает да то что я вот ну, не могу ездить без этого подлокотника не могу и все то же самое защитный козырек солнечный козырек под солнцем а, я бы поменял бы здесь бы зеркало знаете оно маленькое, оно вот прям вот тетелька в тетельку попадает в обзор заднего стекла ну, это знаете это тоже не проблема сейчас продается куча зеркал вешаем сюда поверх этого вешается другое зеркало и мы вплоть видим вот даже вот вот эти вот боковые стекла знаете вот был как-то опыт перегона такого автомобиля зимой по печке нормально ну опять же это касается любого большого автомобиля вот недавно вышло у нас видео на канале про сирену да я там про печку говорил то что 15-20 минут еще так зябка в автомобиле здесь в принципе то же самое вот но гнали мы его с усуриска. года два наверное, назад это было дело было зимой то есть по трассе автомобиль едет, в салоне прям жарко. Несмотря на то, то что нет никакой шумоизоляции, там теплоизоляции. Ну, видите, да, вот здесь голимое железо. Так, камеру нечаянно выключил. Печка работает хорошо в данном автомобиле. Здесь все по стандарту: аварийка, прикуриватель, горячий воздух, холодный воздух на 4 режима, ну и обдув. как обычно также воздух идет у нас э, там оттуда с улицы а здесь воздух у нас циркулирует внутри кстати многие э, многие не знают многого вот как-то тоже едем блин, на чем мне окна потеют а почему вроде все нормально ребят если вы включите печку да и у вас э, воздух будет функци функционировать а внутри автомобиля у вас будут потеть окна. Поэтому воздух должен поступать снаружи автомобиля. Здесь стоит стандартная, самая простейшая магнитола дисков нету никаких не ни USB, не ни ауксов ничего здесь нету при желании можно конечно поменять да можно поменять магнитолы в абсолютно любом автомобиле поставить 21 ну, и поставить камеру заднего вида хотя я говорил то что есть зеркало в камеру ребят скорее всего вы не увидите но я вижу задний бампер то есть там где-то вот на наверное на полметра даже больше как бы не на метр а расстояние от заднего бампера поэтому поверьте с парковкой с парковкой проблем у вас не будет вот немаловажно то что ручник где положено в очень удобном месте а здесь у нас ну что-то как-то столиком это можно назвать подставка какой-то что-то мы сюда можем с вами покласть вот здесь бардачка у нас никакого нет есть пепельница что редкость идет в автомобилях и все я вот здесь думаю что-то выдвигается что просто забыл давненько их не смотрели к сожалению ничего а здесь такого не выдвигается так ну что вот вкратце рассказал вам про данный автомобиль все-таки если их сравнивать между бонгой Иванетом. То есть, плюсы какие? У НВ. У НВ, конечно, плюс это внешний вид. У Бонги внешний вид такой, он, ну не то, что страдает, но НВшка все-таки будет посимпатичнее. А минусы какие? Минусы это, наверное, передний привод. НВ, да они есть 4 воды но они пошли я уже вначале говорил по моему с 2018 года и один единственный вроде как на рынке стоит бонга ван там 4 воды раздаточка то есть автомобиль такой будет будет по проходиме по салону nv все-таки забирает свой плюс бонга наверное все-таки минус ну и в плане безопасности четвертый плюсик все-таки получит нвшка да потому что ну мы конечно не специалисты у нас нету там тест-драйвов краш тестов но даже визуально посмотреть у нвшки у него первый здесь торпеда там еще капот двигатель да а у ванетика э, и бонги капота нет капот отрубили мы сидим на двигателе вот, поэтому сделали вот такой вот обзорчик для вас, решать уже вам. Но, что тот автомобиль, что тот автомобиль, они все автомобили хорошие, все автомобили достойные. По цене в начале видео, по-моему, я вам говорил, самая дешевая нв шка беспробежно продается за 680 тысяч рублей, если мне не изменяет память. Но, опять же, ребят, хорошее, дешевым оно не бывает. Вот, нормальный NV будет стоить под 800 тысяч тысяч рублей поэтому если вам нужна помощь в приобретении автомобиля звоните пишите обращайтесь всем огромное спасибо кто досмотрел до конца не забывайте подписаться на канал всем пока